на веко будет вот это вот холодно, и мята потом еще будет свой эффект там будет сохраняться несколько секунд, то у нас жидкость на глазное яблоко будет выделяться. Вот это вот слизь, вот эта, не слизь, вернее, а вот это вот оболочка, как она называется, вот эта вот роговица, она будет более, ну, своя жидкость будет выделяться, и будет проще. Просто у меня была тетенька, которая так делала, ей очень хорошо помогла.